Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автошколы машинного вязания, где мы обучаем стремительному осуществлению а абсолютно любой вязания машины с нуля. И сейчас мы с вами свяжем хлопковую майку. Любое вязание мы начинаем со снятия мерок и построения либо выкройки, либо схемы вязания. Мерки самые простые. Объем груди. Записываем.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 Минус 25 и минус 25-40 сантиметров. Немножко кривенько нарисована, но это схема, и нам нужны именно петли ряды сантиметры больше ничего. Дальше у меня есть длина пройма, это 20. Вместе я делаю разрез. Это все. То есть вот такая схема нашего изделия.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 небольшую свободу мы даем 90 рядов 90 рядов 40 умножить на 357 142 так и 20 сантиметров длина пройма здесь вот 20 это петли 20 умножить на 286 и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 И провязываем в соответствии с делаем расчетом. Можно вводить полосы, можно вязать однотонно, как вам нравится. У меня бросовая нить. После этого провязываю один ряд катушечной, которая контрастная к основной и к бросовой. Для того, чтобы получились хорошие открытые петли, которые мы будем пользоваться при оформлении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 Я провязываю три ряда отделочным цветом, потом по схеме, у меня есть схема расчета полос, вы применяете эту схему, которую вы хотите. Вы можете вязать вообще без полос, вы можете вязать полосы в хаотичном порядке, вы можете вязать полосы по какому-то своему расчету, потому что количество цветов и пряжи у вас, конечно, будет другая. И задача связать не конкретно такие полоски, а силуэт. Я провязываю три ряда зелененьким, вот он,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 Я с Синий 6 рядов синего цвета.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 Хотяжка небольшая, оставляю как есть. До 60-го розового. рядов, поэтому отрезаем. из шестого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 Открываю, закрываю петли и открываю. Итак, ставлю в переднее положение. Иглы для проймы. Делаю отметку, чтобы в следующий раз не думать.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 Баждая нить беру крючок, опускаю иголки. Закрываю хитро, закрываю широким вотчиком. Можно? Можно просто. Убираем петли и делаем для набор. И вяжем дальше. Счетчик обнуляем. У меня по плану сто сорок два ряда спинки. Значит, вяжем прямой, периодически меняет цвет, если у вас будет полосы. закрыли-открыли петли